дорогие подписчики вашему вниманию хотел представить видеокарту Aorus rtx 3080 так называемый gaming box поставляется на вот в двух таких картонных коробках я ее открыл сразу чтобы не затягивать видео Это, значит его 2 2 такая вот коробка и вот в такой незамысловатой сумке для переноса это вот сие чудо в комплекте идет вот такая прекрасная сумка сама видеокарта пока вот сюда отставим Значит, провод питания стандартный, кабель Thunderbolt 3 с функцией Power Delivery, вот такой кабель и сама сумка, а также инструкция по подключению на английском языке. Значит, выполнена она из хорошего алюминия, достаточно добротно. Существует аж 5 портов. 4 из них, три из них, точнее, это дисплей порт и 2 HDMI. А одна для сети это для обновления, я так понимаю, райзера, который к чему подключается само устройство сам Thunderbolt и три обычных USB 3.0 еще один на передней панели на передней панели вот. соответственно подключение проходит через Thunderbolt 3 желательно его нормальной неурезанной версии, потому что некоторые поставщики лукавят и ставят урезанную версию у Thunderbolt 3 должна быть обязательно пропускная способность 40 гигабит в секунду не меньше, потому что бывают урезанные версии 20 и 10 соответственно что еще хотела рекомендовать это заменить стандартный провод потому что он очень коротенький на более длинную версию Thunderbolt 3 чтобы максимально удалить железку от так сказать использования потому что во время работы она все равно выдает небольшой шум хотя и оснащена водяным охлаждением но при максимальных оборотах слышно как работает помпа железо достаточно сильно нагревается и тем самым вы будете ощущать небольшой дискомфорт вот. На всем хотел закончить данный обзор. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Всего доброго.